Стих на книгу «Откровение» 21-22. «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Откровение 22-7. Ей гряди, Господи Иисусе!» Есть городу у Бога, вдали сокровенный, он слава его озарен все стены его из камней драгоценных из чистого золота он весь чудно украшен и чист как невеста что ждет жениха своего неправде и злу не найдется там места в нем будут святые его там плача и вопля и смерти не будет и прежнее все отойдет сам Бог оскорбящих своих не забудет. И слезы сочей их отрет, в том городе вечно любовь пребывает, нечистого нет ничего, но Божия слава Его освещает, и агнет светильник Его. Забудут обиды, исчезнут невзгоды В обителях чудных Творца С ним царствовать будут во свете народы. И царству не будет конца, где Бога и авца престол, вознесенные Там ангелов хоры звучат, И имя Его на у спасенных дарованной жизни печать, а дивного трона к живительным водам, кристально светла, глубока, отраду даруя спасенным народам. Течет вечной жизни река, кто жаждет спасения в небесной чизне, спеши, Иисус еще ждет, пусть смело приходит к источнику жизни и даром ту воду берет. Аминь.